Таким образом, по названию здания можно увидеть инфраструктуру прилегающих сооружений на макете Москвы. Чтобы детально рассмотреть макет, здесь имеются четыре камеры с 30-кратным увеличением. Управление камерами и подсветкой производится с 5 пультов, расположенных по периметру макета. Усадьба Демидова, Гороховский переулок 4. Городская усадьба Лапковой, Казицкий переулок 5. Музыка. Городская усадьба Губиных, улица Петровка 25. Городская усадьба киряковых Татищевой, улица Петровка, 23. <музык> Главный дом городской усадьбы Гаса Иванова. Крапивенский переулок 3. Усадьба Докучаева Солдатинкова, Мясницкая улица 37. Городская усадьба Барышникова, Мясницкая улица 42. Усадьба Кикушевой-Листа, Клазовский переулок 8 Усадьба Демидова, Гороховский переулок 4 усадьба леммона гранатовый переулок 7 Усадьба Поливанова денежный переулок 9. Усадьба Шехтеля, Ермолаевский переулок, 28. Усадьба Разумовского, Казакова улица, 18. усадьба Дерожинской, Кропоткинский переулок. Городская усадьба Казакова-Дункер-Цетлина. Поварская улица 9 Усадьба oh, Гагарина oh yeah, oh, oh yeah, oh, Поварская улица 25 усадьба миндовского поварская 44 усадьба долгоруковых Поварская, улица 52. Усадьба Лопухиных и Станицкой, улица, 11. <говорит> усадьба Коншиных, Перечистинка, 16. Усадьба Бибиковых Давыдова Пречистенко 17 oh yeah, Усадьба Ермолова Пречистенко 20 Усадьба Морозова, Прочистенко 21 Усадьба Охотниковых, Прочистенко 32 Усадьба Самсонова, Пречистинка, 35 Усадьба Кутхейля, Пречистинский переулок, 8 Усадьба Якончиковой, Пречистинский переулок 10. Усадьба Матвеевых, Полицейская Пятницкая часть, Пятницкая улица 31. Усадьба Демидова, Елизаветинский институт, улица Радио, Дом 10. Усадьба Шехтеля. Улица Большая Садовая дом четыре. Усадьба Морозовой, Спиридоновка 17. Усадьба Демидовых, Большой Толмачевский переулок 3. Усадьба Некрасова, Хлебный переулок 20. Усадьба Валконской фон Мекка, Чистый переулок 4. Усадьба Афросимовых. Чистый переулок, дом 5. <музыка> Усадьба Андроновых. Лечебница и родильный дом Лепехина, Улица Покровка, 22. Усадьба на Рышкиных, Александровская больница, Малый казенный переулок, дом 5. Дворцовая усадьба Нескучная. Ленинский проспект, дом 14. Ссадьба князей Куракиных, Новая басмана улица ⁇ Дом 4. Дом Усадьба муравьевых апостолов. Улица Старая басмана 23. Усадьба Балконской Прокофьева. Здание пивоваренной фабрики. Четвертый сыромятнический переулок 1. Музыка. Усадьба Усачевых Найденовых. Улица Земляной Вал, 53. Садьба Баташевых. Улица Яуская, дом 11. Здание бывшей кондитерской фабрики ⁇ Красный октябрь. Берсеневская набережная, дом 4. Московский газовый завод Нижний Сусальный переулок Дом 5 АЗЛК Волгоградский проспект 46 Бизнес-центр Бадаевский, Кутузовский проспект, дом 12. Бывшая кондитерская фабрика Большевик, Ивенский цех, Ленинградский проспект, дом 15. Фабрика «Красная роза», штаб-квартира «Яндекс», улица Льва Толстого, 16. Бывший Хамовнический пивоваренный завод, улица Толстого, 23. знак улица павла андреева 27 бывший первый государственный подшипниковый завод гпз 1 Шарикоподшипниковская улица, дом 13. Бывший московский завод Кристал. Самокат на улице 4. Завод Красный пролетарий, улица Бутлерова 18. Предприятие Кросноэлектро, Электро, электромашиностроительный завод. В революции 1905 года. Улица Пресненский вал, 27. Микояновский мясокомбинат. Улица Тололихина, 41. Центральный научно-исследовательский институт «Комета», Московский завод «Мосприбор», Улица Велозаводская, 5. телеканал РЕН ТВ, Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича, Партийный переулок 1, Кондитерская фабрика Родфронт, 2 Новокузнецкий переулок 13. Деловой квартал Новоспасский, Московская сетисеннобибная фабрика, Дербеневская набережная 7. Фабрика-Ударница, улица Шаболка. Хлебокомбинат Пролетарец, улица Новостаповская, дом 12. Центральный научно-исследовательский институт технологий машиностроения СНИИТМАШ, Маш, Шарикоподшипниковская улица, дом 4. Центр дизайна ArtPlay, бывший завод «Манометр», улица Нижняя Сыромятническая, дом 10.